здравствуйте, даю свет, даю свет знаний, просвещения в массы. И сейчас мы э, такой короткий момент разберем, да, как быстро без массажа расслабить э, мышцы спины паравертебральные, квадратные, косые э, за счет с помощью пира. Пост-изометрическая релаксация. В чем смысл? Пост ⁇ это после, изометрия ⁇ это статическое напряжение, релаксация, расслабление. Вот и весь смысл. Да? То есть мы статически напряглись, потом расслабились и мышцы отпустила. Да? Этот прием используется как вспомогательный, то есть между массажем и непосредственно приемами трастовыми, да? когда вот хруст стоит. И как самостоятельно, также можно его использовать и для расслабления мышц, да, чтобы долго, так, ну, как мы обычно, трем, да, обычно мы там массируем, глубоко проминание делаем. Здесь без этих вот приемов, э, без приминания, да, сразу идет расслабление. И даже можно услышать хруст. Но в данном случае, вот мы поясничку рассматриваем. Э, здесь надо поймать подложную кость и сначала потренироваться с человеком. Потренировались, опускаю вниз, даю вниз. Вот, даю, даю, да, уже умеет и здесь ребра мы давим наоборот вниз а ему надо будет поднять подсказываем как поднимать вот поднимай, поднимай ребра опусти, все, опусти, опусти. сильнее поднимай вот все пускай вот ну уже человек тренированный знает да не у каждого это получается поэтому надо так немножко подготовить человека кто-то начинает при подъеме ребер включать тазовую э ну, таз, либо плечом опирается плечом, да, либо вообще весь перекручивается. Вот сейчас он делает правильно. Теперь сам прием. Делается на вдохе. Подготавливаем человека, чтобы он вдох, вдохнул, да, я скажу вдох. Задержка дыхания. Усиливаем движение. Давай, дави тазом вниз, да, лби вверх. Получается, получается, получается. Примерно секунд 15, максимум 20. Держим, держим, держим. И резко спускаем. Фу. Отпускали. Когда я говорю фу, или отпустили, или выдох, да, плюхаемся на стол и просто расслабляемся. Вот между подходами надо выждать примерно 5-7 секунд. Ждем. Можно считать примерно до 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже практически прошли 7 секунд. И снова вдох. Такое, кстати, физическое напряжение для обоих. Нагрузка как в спортзале. Фух, расслабились. Ну, честно говоря, не совсем как в спортзале. Мы, конечно, можем пропотеть. Да? Не надо давить. Ну, клиенты предупреждают, что не даю прямо на 100%, да, чтобы меня побороться. Да? Не в этом смысле, не в смысле в борьбе. Давить надо мышцами примерно процентов на 70. 70-80%. Вот так вот. И то же самое, ну, то есть таких подходов, но ну, обычно там 3-4 делают, да, в сложных случаях можно там 5-6 сделать подходов. Теперь с этой стороны можно обойти человека, да, можно если у кого сильный бицепс, можно бицепс Взять да и вниз, и вот так все, все отпустили, Фу, потренировались. А здесь тренируемся давить вверх лебрами, вверх соскучиваем, да, все, все, отпустили. То есть, нам важно, чтобы скучно вот такого человека и теперь одновременно вдох дышать, дыхание дави тазом не сильнее тазом тазом сильнее, сильнее. выдох это было давление снизу вверх и с другой стороны а теперь в обратную сторону здесь мы давим в задний уголок поддошной. да вниз, поднимаю ребра, тренируемся ребра вниз. А, все, получается, получается. А тут тазом вверх, вот так на скручивание. А, все, получается. Именно тренируйте человека, да, чтобы он именно на скручивание, не просто поднимал вверх таз, да, а именно на скручивание. Так, показываю. Вдох. Дави, дави, дави. Вот тут хорошо, да, прям чувствуется сила. секунды и Фух, упали на стол, растеклись по столу, ничего не делаем. Как сам почувствовал. Хорошо. Чувствуешь, косы там да. прыгаются, расслабляются, да. Да? Да. Вот. Ну и также с этой стороны, да, то есть мы даем отсюда, а тут вот так поднимаем. демонстрировать спереди, да, рука слабая, конечно, лучше на прямых руках делать, с противоположной стороны. Вот, и в этот момент уже можно услышать хруст в L5, S1, L4, L5, да, примерно в этих местах. Также хруст пояснично-подвздошной мышцы, вот тут или связки, связки, да, и после такой подготовочки можно сделать, конечно, уже и мануальный прием, когда вот я вам показывал, да, руки крест-накрест, Поясничку мы разгружаем, вы вот, дошли до преднапряжения. Вот она, да, и после этого прием. И в обратную сторону. Раз, раз. Ну или там любой другой прием, о которых я покажу в следующих видеороликах. Это потому что по видео вы все равно все, всему не научитесь, да, много нюансов как бы утекают э, из вида. Но мы их отрабатываем обязательно на практике, поэтому приходите к нам на практическое занятие, к Олегу Лафу Гудвину. Он вас всему научит. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.